Ааа, вы а, видели. Вид вид вид да. Да. да, Вы, вы вид вид вид вид И я написал решила мне это создать это надо. видео. Как бы так сказать, генераторы. Но вот эта идея, которая сейчас на экране, я сделаю потом. А сейчас я буду э говорить, как пройти фигуру и 50-ю комнату. И если вы хотите узнать, то переходите по ссылке в описании.